Привет, друзья! И я часто вижу на приеме пациентов, и меня часто, меня часто спрашивают, пишут э, в сообщениях, что же делать, если зубы удалены очень давно, а места для полноценного протезирования уже нет. Такое бывает, к сожалению, достаточно часто, по той простой причине, что природа пустоты не терпит и зубы мигрируют. Если по какой-то причине теряется зуб на нижней челюсти, то боковые зубы норовят сомкнуться для того, чтобы закрыть этот дефект, а зуб с верхней челюсти, он выдвигается. Силы, действующие на зубы, со всех сторон должны быть уравновешены. Поэтому очень важно в ближайшее время, после того, как вы удалили зуб, задуматься и заняться вопросом его восстановления. Конечно же, все эти процессы происходят не за день, не за неделю и даже не за месяц, должно пройти как минимум от 6 месяцев и выше. Но тем не менее, помните, что в любой случае, когда вы обратитесь и условия для протезирования, для имплантации у вас не окажется, придет возникнуть необходимость в подготовке, то есть в создании места. Данная фотография достаточно хорошо иллюстрирует то, о чем я говорю. Что мы здесь видим? Что у пациента достаточно давно удален прямоляр на верхней челюсти. Вы видите, что в силу того, что отсутствует зуб, так называемая пятерка, соседние зубы начали смещаться друг к другу. И сейчас возможности восстановить этот дефект пятым зубом так, как это было изначально, уже нет. Что происходит при отсутствии зубов с нижней челюсти? Вы видите достаточно хорошо на фотографиях, что зубы верхней челюсти они начинают выдвигаться и стараться занять место нижнего зуба. При достаточно длительном нахождении без зубов мы получим ситуацию, когда верхний зуб выдвинулся до такой степени, что фактически касается э -э десны на нижней челюсти и, наоборот, соответственно, наверх. И единственный метод, который мы здесь можем использовать, это удаление зуба. В этой же ситуации, несмотря на то, что времени прошло достаточно много, мы будем применять ортодонтическую тактику лечения, когда с помощью брекет-системы верхний зубной ряд будет раздвинут для того, чтобы создать условия для восстановления отсутствующего пятого зуба. Выдвинувшийся шестой зуб будет внедрен или интрузирован обратно в челюсть, и таким образом у нас появится возможность для полноценного протезирования на нижней челюсти. Это очень важные моменты, друзья, и в первую очередь они влияют на то, сколько будет длиться ваше лечение, какой будет стоимость лечения, насколько сложным и прогнозируемым будет результат этого лечения. Поэтому, если вы только задумались о том, что вам необходимо удалить зуб, или вы удалили зуб уже какое-то время назад, пожалуйста, не откладывайте визит к стоматологу-ортопеду, для того, чтобы можно было провести своевременное рациональное протезирование, то есть восстановление отсутствующего у вас зуба, и тогда необходимости в столь сложной, длительной и дорогостоящей подготовке у вас не будет. Берегите себя, друзья. Я также с удовольствием жду ваши вопросы для того, чтобы отвечать на них в наших следующих видео. Хорошего дня!